Как Ерусалиме, ой, рано зазвонили, радуйся, Ой, радуйся, земля, Сын Божий, народился, мы к тебе, хозяин, с добрыми вестями радуйся. Радуйся, земля, Сын Божий Иисус Христос родился. А к Тебе, Хозяин, Три праздничка в гости. Радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий народился. А как первый праздник, Рождество радуйся, ой радуйся, Земля, Сын Божий, Иисус Христос родился. А другой до праздник по силе великий радуйся, ой радуйся, Земля, Сын Божий, народился. Как третий праздник, святое Крещение, Радуйся, ой, радуйся земле Сын Божий Иисус Христос родился А на этом слове бывайте здоровы Радуйся, ой, радуйся земле Сын Божий